В общем, я вдохновился видосами Тёмы Лебедева на тему путешествий и внезапно вспомнил то, что я тоже путешествую по городам. Правда, только Московской области, но я думаю, что будет интересно поделиться моими наблюдениями с вами. И в основном, конечно, я делаю это для себя, чтобы развить свою наблюдательность, но, возможно, вам тоже будет это интересно. Я буду просто показывать фотографии и комментировать их. В этот раз я поехал в Зарейск и... Давайте посмотрим, что я наснимал. Все началось, конечно с автостанции. Автомобилей у меня нет. Что у нас тут есть? Куча объявлений. Конечно, которые никто никогда не читает. Это никому не интересно. Все, что нам интересно, висит на табрях. Это, вон, видно, там 14 декабря отменяются рейсы. Дальше у нас Что? очень красивые часы это непростые часы они подключены к другим внутренним часам для того чтобы водители видели точное время на самом деле это архаизм и это сейчас никому не нужно и тем более часы отстают на 5 минут не знаю как это связано с опаздывающими автобусами но ладно вот у нас навигация пошла видно здесь не постарались Зараиск конечно же это не так Нужно писать «зарайск» и не игнорировать букву и краткое. Так, это у нас понтонный мост. Здесь потрудились люди, которые просекли фишку в том, то, что здесь люди высаживаются из автобусов, потому что они не имеют права, водителя ехать по мосту с пассажирами. Их высаживают, они идут пешочком, и кто-то просек фишку, он наклеил объявление, их, конечно же, содрали. Ну, конечно, такой трафик сколько тут людей каждый день их видят это у нас понтонные опоры они плавучие и проблема в чем когда наступает весна течение усиливается и э, мост приходится разводить это всегда большая проблема потому что транспорт перестает ездить здесь и ему приходится ехать в объезд очень очень далеко к сожалению, пока решения никакого нет, здесь никто не будет строить нормальный мост, потому что это не рентабельно совершенно. и на том спасибо, что есть такой. Смотрим, что дальше. Вот у нас кто-то тут повесил такое сердечко. Вот мы приехали в Зарайск. Все такое серое. Ну, на самом деле это хорошо, тепло зато было. Если бы было ясно, то было бы очень холодно. Птички летают. Такая же навигация. Единственное, что здесь цвета какие-то странные. Но я такие на других станциях не видел. Полный колхоз. Отвратительная типографика, отвратительные шрифты, Просто какая-то непонятная обводка. Все на желтом. Буквы почему-то отваливаются. Очень интересная задумка. Это чепоречная. Здесь все просто и за вкусом. Столики сделаны на самом деле очень колхозно сварены но очень интересная сумка, потому что похоже, будто это шампура и на них нанесены вот эти вот квадраты так, и ну тут базар Он, кстати, видно отсюда тут туча бурячная здесь у нас две бабки, мужик какой-то точно так же вон колхоз это у нас торговый комплекс ассетор. здесь Плохо все, начиная от цветов и заканчивая типографикой. Если здесь посмотреть, кавычки, лапки, вот здесь такого, типа а здесь другого в логотипе. Непонятно, вот всегда была такая тенденция, то что в старинных городах люди пытались как-то, вот эти вот провинциальные дизайнеры пытались как-то выпендриться старославянским шрифтом и делают вот такое вот безобразие. Это, конечно, никуда не годится. Это у нас вход в Кремль. То, что внутри, я показывать не буду. Если захотите, сами посмотрите фотографии. А еще лучше приедете сюда и посмотрите своими глазами. Потому что я пока снимаю на телефон. Фотоаппарат у меня в ремонте. Но потом я это, конечно же, исправлю. Кормить птиц запрещено. Ну, потому что радость получают люди... Которые кормят птиц. А помет убирают церковные служители. Очень красивая идентика, простенькая и со вкусом. Я пытался попасть в зарайский музей. В Государственный музей заповедник Зарайский Кремль, но, к сожалению, не получилось. Он почему-то был закрыт, хотя там ничего про это не написано. Смотрим. Вот шрифт правильно. Для тех, кто плохо видит. Я, кстати, его потрогал, он выпуклый Потому что бывает так, что горе-дизайнеры делают этот шрифт А выпуклым нет Так, это у нас... Где-то здесь информация Здесь информационный столб Где-то находится информационное табло О, вот, кстати, интересная история, связана с этими табличками Это и все не просто так Дело в том, то, что... Зареск победил э, в конкурсе точки роста Московской области и ему выделили 50 миллионов на развитие старой части старого города, как, как это называется. Мэр не растерялся и заказал вот такой дизайн-код, они постарались. Видно, что все аутентично. Похоже. Гостиная. Таблички с номерами дымов тоже обновили, к счастью. Вот, кстати, несколько табличек. Табличка из 90-х или нулевых. Это советская, а вот это уже в этом или в прошлом году установили. Видно, что они постарались, потому что на всех улицах в старом городе обновили на такие вот красивые номера. Улочка очень миловидная, потому что здесь покрасили дома. Когда я последний раз был здесь в 2017 году, это было очень печально и очень некрасиво. Вот здесь урна новое. Кстати, вот эти вот э, знаки, они очень маленькие. Сейчас покажу. Вот здесь даже можно разглядеть, что они э, меньше, чем стандарт. Вот мой брат для наглядности. И здесь лучше всего видно, потому что вот нормальный размер, а вот эти уменьшенные. На самом деле, смотрятся очень интересно идея, потому что они смотрятся очень аккуратно и симпатично. Так, это у нас очень интересная история, связанная с фарфорами. Как же они называются, никак не вспомню. Это у нас это у нас фарфоровые изоляторы. Вспомнил. Изолятор нужен для того, чтобы провода не соприкасались друг с другом в избежании короткого запымкания. Смотрятся они очень аутентично. На самом деле их прекратили использовать, потому что они небезопасны. Вот на фасаде дома здесь они висят, и это, конечно, все очень плохо, потому что. Деревянные все, не дай бог, погнуться, и будет ой-ой-ой. Вот здесь, кстати, <coughs> голые провода совершенно непонятно, почему так произошло. Но это как раз, наверное, причина, почему их сейчас не используют. Производственный участок номер три. Есть что-то производители? Очень красивые пластмассовые указатели подземного косопровода. Новые тоже. Смотрится хорошо на любой поверхности, в отличие вот от старых, таких, которые просто по трафарету рисовали советский номер дома. Здесь видно то, что по трафарету буковки были нарисованы. Это у нас э, водораспорная колонка или просто водоколонка или гидрант, причем рабочий. Трактир, ну тоже за вкус под старину. С твердым знаком этим пресловутом. Очень красиво, наверное, это смотрится вечером, когда зажигаются огни. но ну, а сейчас это просто такое состояние Вот это вот этот ужас я не мог пройти мимо. Очаровашки и очарования это хореографический ансамбль какой-то. Кошмар. Кафе. Я хотел поесть, искал кафе. Почему-то в зарайске оказалось очень тяжело найти кафе. Может, они после. Коронавирусы позакрывались, но вот здесь кафе, к сожалению, нет. От него здесь только вот эта вот табличка колхозная. Здесь парикмахерская. Кафе там внутри, к сожалению, не оказалось. Очень люблю вот эти вот э, таблички Прошу к уходи». Они используются для м, помещений, где используется порошковое пожаротушение. И вот эта вот табличка «Горит» когда происходит пожар и все засыпает с порошком. А вот здесь вот порошок не входи. В детстве, когда я видел это, все звучало очень смешно. Порошок не входи. Потрясающая акция. Просто молодой гвардии организовала акцию «С любовью к планете». Здесь вот такое вот сердечко. В него кладут крышечки. Получается очень симпатично. Было бы еще круче, если бы они помимо этих крышечек отдельно собирали бы Пластиковые бутылочки и наклеечки на эти пластиковые бутылочки. Звонок гостиницу Тоже колхоз. Намекает на уровень гостиницы. И это, скорее всего, сделано для людей с ограниченными возможностями передвижения. Потрясающая красоты просто мозаика. Прямиком из Советского Союза. Тогда такие любили. Здесь кубик мир. Ребенок сидит на букве М. Девочка солнышко держит. Парень на скрипке играет. Тут он еще сидит, улыбается. В общем, очень красиво. И кто-то посчитал, что он имеет право на такую красоту лепить вот это. Тут все плохо. Очень плохо. Это пример того, как делать логотипа не надо. Я, когда это недоразумение увидел, очень долго пытался понять, что же тут написано. Сначала мне показалось, что это буква «Г». Я «Гю», но в... ладно, непонятно. Потом я увидел, что... Там написано «японская кухня». Понятно, это буква «П» японов. Даже здесь на табличке непонятно, что это такое. Очень красивый вход. Раньше такие везде были. Вот здесь, к сожалению, такой вот звоночек висит тоже колхозный. Работа, много денег. Тут кого-то вербуют. Безобразие, конечно. Очень интересная табличка, потому что на самом деле это не что иное, как синяя изолента. Да, это синяя изолента. Видно тут изломы, вот эти вот. Но издалека смотрится очень интересно. Так, это у нас золооблудия э, какое-то парикмахерская цирюльня. Ну, цирюльня-то и есть парикмахерская. Это у нас на автовокзале продажи билетов на сегодня. Очень хорошо смотрится, на самом деле мне всегда нравились эти выпуклые плафоны, и если бы подкрасили, то было бы вообще замечательно. Но никому это, к сожалению, сейчас не нужно. Вот сюда пихают народное мнение. Это, видимо, газета какая-то. Я так и не понял, что это. Она была почему-то закрыта. Это полное безобразие, потому что это тактильная плитка, она сделана для тех, кто плохо видит Абсолютный бред, непонятно, зачем они это сделали Потому что вот эти вот квадратики, они означают то, что впереди преграда И здесь такая вот решетка и Понятное дело, то, что плохо видящие люди вообще не поймут, что там происходит Они бывают разных типов Допустим, кружочки, это значит движение запрещено Косые линии, поворот, прямые прямо И вот это вот квадратики означают, что где-то здесь препятствие должно быть ну, вроде все. Не буду больше ничего здесь говорить. Больше фотографий у меня нет. Увидимся в следующем выпуске. Пока-пока.